Однажды мы с друзьями решили приготовить совместный ужин. Нам было весело и интересно, все помогали друг другу. Но в самый последний момент, когда блюда была почти готова, мы забыли о нем, и оно покорило. Один из моих друзей воскликнул, «Моя хата с краю, ничего не знаю». Я совсем не понял, какая хата, что это такое, почему он так сказал. Фразеологизм Моя хата с краю означает, что человек не желает участвовать в разрешении конфликтов, демонстрирует отстраненность от происходящего. Моя хата с краю. Так может сказать осторожный человек на каверзный вопрос незнакомца. Это усеченное выражение пословицы Моя хата с краю я ничего не знаю. Дело в том, что раньше новоселы селились с краю, на окраине села, а не в его центре. Поэтому новости до них доходили долго, и они действительно могли не обладать информацией, о которой у них спрашивают. А на моем родном языке это звучит «бухудэ бурэгэдэ».